Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Сегодня наблюдаем бой тяжелого немецкого танка 10 уровня, ВК 72.01К, карта Ласвиль Счет, кстати, уже 1-0, причем сливается тяжелый Тяжелый танк, Объект 277 Как где-то Вот так скорость подвела, наверное, куда-то очень сильно торопился занять позицию Так, игрока у нас зовут Максимус если мне память не изменяет. Так, по-моему, звали Гладиатора из фильма. Ну, одноименного. Гладиатор. Где играл Рассел... Рассел Кроу. Блин, выговорить еще. Вроде несложное имя. Чего здесь делает Тест -то -то тогда? Спокойненько. ВК выкатывается. В мягкую часть ему прям. На нафиг. Ну, альфа не прошла. 685 урона всего могло быть и больше. Сразу так агрессивно здесь команда пошла вперед, давит. Не получается пробить як ПЗ Е100. Ну, было бы удивительно, если в такой угол получилось его пробить. Хотя можно, да? Золото на то и золото. А Яга... Яга не смогла пробить ВК. Вот так вот. Приходится, приходится ехать вперед. Выезжает Шкода. Два снаряда успевает разрядить. Еще одно пробитие по Яге. Здесь союзная СТ-2. Выхватывает, выхватывает. Блин, он что. Чё... А, я сначала подумал, что он на фугасах. Смотрю, 160 единиц урона. Я к ПЗ нанес. А просто у него. У него просто больше не было. Вот, вот это уже серьезно. На 800 с лишним. Как быстро. Быстро цифра урона. Да, уже 3 с лишним тысячи нанесенного. 2000 почти на танков. сейчас еще одно пробитие. Уже почти 4000. Счет 3-4. Тут очень-очень много противников здесь. Еще одно пробитие. Счет 3-5. 4-5. Стремительно счет меняется. Счет становится равным. Ах, не получается здесь где-то, да, там снаряд. Нашел какое-то другое препятствие по пути к вражескому танку. Двое союзников решили остаться на захвате. Да, ну вот останется там трое, да, еще кто-нибудь один. Вот так, не надо давить. Бац, уже помогли и выиграть. Есть еще одно пробитие, урон уже пять с половиной почти. Здесь такая баррикада из островов союзных и вражеских танков. Без проблем можно спрятать свой корпус, вон там противник расталкивает. И наконец-то, нанеся пять с лишним урона, наконец-то удается уничтожить первого противника в этом бою. Счет 6-7. Ну, там есть возможность, да, вот в этот лючок пробить, но не рискует игрок. Понятно, если уйдет на КД, Т110 сразу пойдет вперед. И там он уже будет выцеливать наверняка. есть все-таки, есть пробитие. Нет, Т110 не пошел вперед, он наоборот начал откатываться обратно. Такой обиженный, грустный. Так даже и выстрелить не успел, отправился в ангар. Ай, счет 8-10. 8-11. 8-12, только успевай считать, как отлетают союзники. Там сейчас Як-ПЗ попадает. Сразу, по-моему. Ну, если на мини-карту сорить три противника. Хотя светится только 1.60 ТП. Куда еще там? а да, там еще 1.60 ТП, еще и супер конь. Ну, Гриль еще там отбивается. Он уничтож уничтожает 60 ТП. Ой, не Гриль, а Як-ПЗ, да? А, не, Гриль все-таки уничтожил. Ну, он яги помог, получается. Ах, выцеливал, выцеливал В итоге не получилось Сейчас могло быть на одного противника меньше Там фуловая СТРВ Ну кроме СТРВ все остальные противники по идее шотные Один против пятерых Для СТРВ это надо целых три снаряда так, ну, по-моему, уже два. Там должен был пройти урон. Мы об этом узнаем, когда Стерва в следующий раз попадет за свет. Шотная, шотная бабаха! Ну как так не удается попасть? Да, ну в такой ситуации тоже ты уже и нервничаешь, начинаешь торопиться... Можно попробовать. Вообще Тараном. Оп. Да. Так и есть. Четвертый уничтоженный. Еще успевает спрятаться от ТВПшки и с вертухана отправить пятого противника в ангар. ТВПшка долго сидел, где-то ждал своего момента. В итоге, ну, один раз все-таки успел пробить тысяча с небольшим прочности остается у ВК. Вот, еще где-то один противник. Ну, не где-то, а тут прям совсем рядом, да, за домом. Переходит, да? На фугасный, по-моему, снаряд сейчас перешел ВК. Пробитие от коня. Тоже тараном получится, да? Второй противник, уничтоженный тараном в этом бою. Ну, времени вагон. Сейчас проще занять такую оборону здесь и сидеть, ждать. Пусть стерва сама приедет. Долго прятаться не сможет, ей деваться некуда. Либо поражение, либо пытаться сбивать захват. Ну, блин, слишком долго, конечно. Почти 4 минуты базу захватывать. Но до конца боя еще 6 с лишним. Надеюсь, все-таки стерва приедет. Не придется <с> столько долго времени за этим наблюдать. Блин, может ускорить чуть-чуть. Вот так. Х2 сделаю. Вот а то есть стерва может на последней минуте примчаться. А, вон, вон. Стерву, кстати, не удалось там пробить. Полный запас прочности у нее. ВК остается всего 192 единицы. Танкует ВК. А куда деваться? Ах, еще и не пробитие. Да, ну там вот эту выцелит уязвимую точку, хоть дистанция небольшая. Но даже с маленьких дистанций можно промахиваться. Ну что там, у стервы золота нет? Мне кажется, золото он-то должен пробивать. Все-таки ты ж ПТ-шка. Хотя фиг его знает, какой там у этой ПТ-шка пробитие. Ну что ж, стерва тоже становится шотной. Она едет, едет, но она крайне неповоротливая в своем этом режиме, блин. Еще одно непробитие. Ей надо было сразу, пока был полный запас прочности, пытаться как-то заехать с тыла. Чтобы... У ВК не было возможности вот так прятаться. Здесь столько-столько остатков техники всякой. Есть все-таки. Удается уничтожить. Восьмого. И это победа. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи. И до новых встреч. Пока-пока.